Апартаментный комплекс Лотос расположен в самом центре Мацесты, непосредственно через дорогу от водолечебницы. Большой поток туристов круглый год, все сезонно везут сюда прям автобусами со всех отелей. Здесь 30 на 10 будет большущий подогреваемый бассейн. Подогреваемый круглый год На однокомнатный апартамент вот, с панорамным остеклением, и у него еще. Вот такая вот замечательная, большая, просторная, открытая терраса. Друзья, всем привет! Меня зовут Виталий, вы на канале Сочи ЮДВ. Сегодня у меня день начался с позитивных э -э новостей. Я узнал, что мои очень хорошие друзья, учредители, совладельцы компании «Управляющий Адаман» взяли в управление вот этот комплекс. Вы все его наверняка знаете. Мы не единожды проводили видеопрезентации по данному комплексу. Это апартаментный комплекс «Лотос». Расположены в самом начале мацесты, самого, одного из самых зеленых, классных микрорайонов, как для жизни, так и для отдыха, потому что у нас буквально здесь через дорогу находится всеми э, известная водолечебница, сероводородная. Сюда очень едет большой поток туристов круглый год, всесезонно. Везут сюда прям автобусами со всех отелей города Сочи. И вот такой апартаментный комплекс клубного типа расположился прямо через дорогу от него. Здесь есть пеший выход к морю по благоустроенной новой набережной. Буквально за 15 минут вы попадете на набережную. В Мациссе очень чистое, классное, прозрачное море. Широкие набережные. Вот. Поэтому вот такая вот территория, по которой я хожу, будет полностью благоустроена. Здесь есть предложение как апартаменты в основном корпусе. Кстати, вот компания Адаманс, которая начала, да, видеопрезентацию это та компания, которая сейчас занимается управлением э, комплекса «Монтевиль» на Депутатской. Так вот, если вам необходимо э, провести аналоги, вот этот корпус, вот этот комплекс — за да, полностью аналог «Монтевиля». Здесь будет также премиальные материалы отделки, здесь будет свой бассейн. Вот эта вся территория, вот этот полукруг, видите, здесь 30 на 10 будет большущий подогреваемый бассейн, подогреваемый круглый год. Посмотрите, какая здесь территория, площадь бассейна будет. То есть в центре всего комплекса будет расположен такой вот большой-большой бассейн. Вокруг него бунгала. Бунгало разобрали буквально за неделю. Есть еще одно предложение. Вот это бунгало чистовой отделки 8800. То есть вы можете приобрести свой домик, который будет сдаваться, может быть, даже немного дороже, чем апартаменты. Кстати, если говорить про апартаменты, здесь вот есть предложение, минимальное также по цене 8800. То есть здесь сейчас инвестору срочное предложение, нужны деньги, выходит по цене апартамента. Вот, сейчас зайду вовнутрь, покажу еще, что внутри, какие планировочные решения, какие видовые характеристики. Но я думаю, вам по территории прям все максимально понятно. Расположение напротив водолечебницы, вокруг зелено, зелено, зелено, здесь бамбуковая роща. В общем, очень кайфовый, классный комплекс. Это бывший ресторан-особняк. Здесь очень любили проводить торжественные мероприятия, банкеты поэтому в принципе все стены комплекса пропитаны очень хорошей позитивной энергией, атмосферой здесь праздновали свадьбы, дни рождения вот, а теперь будут жить довольные собственники апартаментного комплекса Лотос сейчас сразу захожу в один из номеров, показываю его планировку и чем он примечательный, то что у него очень большая внутренняя площадь, он делится как однокомнатный, на однокомнатный апартамент вот, с панорамным остеклением, раздвижными дверьми. И у него еще вот такая вот замечательная большая, просторная, открытая терраса, где можно сделать также маркизу от дождя. Посмотрите, какой замечательный вид расположения номера относительно его видовых характеристик. Максимально зелено, тихо, то есть обнестроительные шумы. То есть вот я рекомендую вот этот номер, он в цене 11 с половиной миллионов, вот. возможно, кстати, друзья, сразу говорю, возможно рассрочки, а у кого нет полной суммы, мы согласуем для вас индивидуальные условия, вот, ну, уже по запросу будем индивидуально подходить и, так сказать, работать с застройщиком, потому чтобы вам дали эксклюзивные условия приобретения. Здесь статус нежилое помещение, обслуживание будет порядка 100-120 рублей с квадратного метра. Электричество здесь будет 7,20, но отопление будет за счет собственной газовой котельни, что немаловажно. Вот, есть еще вот такой номер. Значит, тоже посмотрите, какая у него хорошая площадь внутри. Также две световые точки. Здесь нет террасы, вот. Но, опять же, вот такой вот вид в зелень. То есть максимально тихо, спокойно, класс, красота. 8,800 это минимальное предложение по комплексу. Друзья, это очень хорошая цена. Очень хорошая цена. Начало Мацесты. Здесь будет очень хорошая заселяемость. Прогнозируемая ставка размещения в сутки от 8000 рублей. Среднегодовая. А я вам скажу, что она здесь будет. Вот, кстати, показываю. Видно, не видно. Вот, вот этот вот полукруг, красная крыша. Это вот эта водолечебница. То есть вот она через дорогу. Здесь также через дорогу начинается Мацестинская ярмарка. Здесь всегда свежие овощи, фрукты, мясо. То есть, ну, очень классное, классное расположение. Вот. Поэтому, друзья, всем рекомендую апартаментный комплекс «Лотос». Расположен в самом в центре Мацесты, непосредственно через дорогу от водолечебницы, вот, где будет замечательная управляющая компания. Кстати, по загрузке, по стоимости размещения их комплекса на Депутатской Монтевилле, также обращайтесь, я вам предоставлю эту информацию, и вы поймете, насколько здесь перспективно, классно, востребовано и ликвидно. Вот, поэтому обращайтесь, с вами компания Сочи ЮДВ, меня зовут Виталий, до новых встреч!